Ого!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 Таможенных платежей увеличились на 22%. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы. В соответствии с законом о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы, первоначальный прогноз поступления таможенных платежей на 2018 год утвержден в сумме 39 миллиардов 796 миллионов 400 тысяч сомов. В сравнении с фактическими показателями 2017 года, темп роста первоначального прогноза... тысяч сомов. Пошлина, поступающая от стран ЕАЭС, 18 миллиардов 259 миллионов 700 тысяч сомов. Увеличение таможенных платежей от первоначального прогноза продолжилось и в текущем году. Так, Министерством финансов за январь-март прогноз поступления платежей установлен в размере 8 миллиардов 186 миллионов 200 тысяч сомов. За январь-март 2019 года таможенная служба обеспечила таможенных платежей в сумме 8 миллиардов 520,7 миллионов сомов. Исполнение составляет 104,1% или собрано на 334,5 миллионов сомов больше. Также стоит добавить, что со следующего года деятельность таможенной службы будет проходить в ключе новой стратегии развития, где во главу угла поставлены переход на цифровую таможню, систему управления рисками, а также формирование транзитных коридоров и увеличение доли таможенных сборов в доходной части бюджета при одновременно стимулирующей роли для бизнеса. У нас есть хороший очень инструмент под названием «Система управления риском», которая делит все, всех участников внешней экономической деятельности на разряды, то есть, но ну, основное это добросовестное и будем говорить не очень те, которые создают однодневные предприятия, те, которые только зарегистрировались, которые еще не знают, как вести правильно бизнес. Также в текущем году планируется продолжение работ по автоматизации и внедрению современных цифровых технологий для дальнейшего развития электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров, включая совершенствование автоматизированного межведомственного взаимодействия. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса проводится работа по улучшению таможенной инфраструктуры на пунктах пропуска. Тимур Тимиргаляев, Каязов, ЛТР Бишкек. 81 килограмм наркотических средств уничтожили сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. 48 килограммов героина и 33 килограмма гашиша, изъятые в качестве вещественных доказательств, сожжены после окончания расследования 14 уголовных дел. Отмечается, что Кыргызстан является транзитной страной для международного наркотрафика из Афганистана, страны Восточной Европы, так называемый «северный маршрут переправки». Соответствующие ведомства страны тесно сотрудничают с коллегами по региону для борьбы с независимым законным оборотом наркотиков. Всего с 2014 года органами ГКМБ изъято из незаконного оборота свыше полутора тонн наркотических средств. Учителя, который побил школьника в Бишкеке за то, что тот ушел с урока, уволят. Как сообщили в мэрии, Управление образования разобралось в ситуации и рекомендовала уволить учителя по статье. Напомним, в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент избиения учителем среднеобразовательной школы номер 19 ребенка. В комментариях к видео сообщалось, что ученик ушел с урока, а звонок на телефон сначала сбросил, а потом и вовсе его отключил. Учитель стала таскать ребенка за уши, а затем ударила по руке. По факту незаконной продажи могил возбуждены три уголовных дела. Как сообщил генеральный прокурор Эдкурбек Джамшитов, одно из них уже рассматривается в суде. Отметим, депутаты заслушивают информацию генерального прокурора Эдкурбека Джамшитова о состоянии законности в Кыргызстане за 2018 год и работе прокуратуры. Депутат Джанар Акаев напомнил, что погибший в 2018-м журналист Уламбек Игизбаев проводил расследование по факту продажи могил. Он просил взять дела о незаконной реализации земельных учреждений участков на кладбище под личный контроль. Уламбек Эгизбаев опубликовал расследование под названием «Коррупция на кладбище». В материале он указал, что на юго-западном кладбище незаконно продают могилы. После публикации на радио Азатык подали в суд иск о защите чести и достоинства. Однако позже директор кладбища отозвал свои претензии к СМИ. Генпрокуратура может принять решение о мере пресечения, не связанной с арестом руководителей госпредприятия Инфоком и ГРС. Как заявил генпрокурор Курбек Джамшитов, менеджеры ГРС и Инфокома задержаны пока на 48 часов. После того, как им будет предъявлено обвинение, надзорный орган проверит законность их задержания. Если следствие решило так сделать, значит на это были основания. На данный момент эти люди задержаны на 48 часов. Им должны предъявить обвинения. Если этого не произойдет, то мы можем воспользоваться своим правом несогласия. Сейчас доказано, что цена по тендеру на закупку за грамм паспортов была завышена, подчеркнул Джамшитов. Антикоррупционная служба ГКМБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия. Кроме того, стало известно, что возобновлено уголовное дело в отношении воров в законе Азиза Батукаева. Об этом также на защитании парламента сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов. В законе Азиза Батукаева освободили из тюрьмы до завершения срока заключения в 2013 году, поскольку он был признан находящимся при смерти человека. После освобождения из нарвенской тюрьмы Батукаев получил заранее приготовленные кыргызские паспорта и под охраной спецназа ГСИМ был вывезен в Бишкекский аэропорт Манас, откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию. Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в столице Чечни Грозном. Он был освободен обожден в период, когда Государственную службу исполнения наказаний возглавлял Зарлбек Рысалеев. Также генпрокурор сообщил, что уголовные дела о ремонте исторического музея и подрома в челпоноте передадут в суд до конца месяца. Эд Курбек Джамшитов напомнил, что оба дела объединили в одно производство. Ущерб государству по уголовному делу о строительстве и составил 145 миллионов 959 тысяч сомов. По делу о реконструкции исторического музея 141 миллион 690 тысяч сомов. Шесть человек проходят обвиняемыми. Следствие еще не закончено, подчеркнул Эдкюрбек.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 Вопросы о том, как наши страны могут улучшить вот этот потенциал, как могут они получить наибольшие выгоды. Работа давно ведется с нашими странами. Создаются новые маршруты, создаются новые порты, новые транспортные узлы, заключаются новые соглашения, особенно вот с участием вот Китая поскольку сегодня идет огромный, огромный объем товаров из Китая в Европу, и они проходят через наши страны. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.